Для этой работы вам понадобится ваше упорство, ваша воля и умение честно смотреть на себя со стороны. А, зная, что человек существо ну, скажем так, короткопамятливое да, и долго помнить о своих переживаниях он особо не любит, мы с вами давайте заведем за правило себе в качестве первого гейса, в качестве первого обязательства, которое мы берем сейчас перед самим собой, не перед кем-нибудь. А перед самым главным судьей, перед собственной совестью, душой и жизнью, и судьбой своей, да, чтобы в конце жизни не было мучительно больно самому себе в глаза смотреть и, и объяснять, почему ты так бездарно прожил свою жизнь. Вот, что, вот в качестве первого гейса, чтобы такое не случилось, мы возьмем себе простое правило, мы будем записывать все события, происходящие с вами, особенно на фоне рун. Вы вошли в какую-то руну, вы вошли, ввели свое сознание в некую конфигурацию, которая, естественно, позволит вам иначе смотреть на окружающий мир, на себя, на людей и на все, что этот мир наполняет, это надо фиксировать, особенно те моменты, когда вы признаете за собой собственную неправоту и собственные ошибки, вы сегодня признаете, а завтра ваша умная психика таким образом теорию вывернет, да, что вы вроде бы как и не виноваты, что вроде бы как и ничего страшного-то и не произошло, но если вы это сразу зафиксировали, это приобретает форму документа, а значит уже не отмажешься, значит есть чем работать, значит фронт работ, который вы себе описываете, он будет обязательно реализован. Боги северные любят честных, они будут помогать нам в этом движении. Поэтому мое предупреждение в письмах, которые я рассылала коллегам в интернете, я думаю, что вы тоже получили такую памятку, Это заранее решить, насколько вы готовы, скажем так, контактировать с этой древней традицией, будучи, например, христианином или мусульманином или иудеем, то есть приверженцем одной из четырех официальных мировых религий, монотеистических религий, не политеистических. Почему Я должна объяснить вам, почему такое правило. Оно возникло не на ровном месте, оно возникло из огромного опыта. И моего преподавания и других людей, которые пытались да не получилось. Ошибкой думать о том, что человек, введенный, например, в любую религию, сталкиваясь с тем, что его не выпускают из нее, ошибка ценен для этой самой религии. Не впадайте в иллюзии, Народу много. Чем быстрее вы от этого откажетесь, тем эффективнее пойдет ваша работа. Религия цепляется совершенно не за вас, как за личность. Она может вас останавливать в этом движении совершенно не потому, что она желает вам навредить или наоборот сделать пользу. Дело в том, что с течением жизни у каждого человека в младенчестве введенного или в детстве введенного в определенную религию, набирается определенное количество долгов перед ней. И ошибочно думать, что ему все дается просто так. И за защиту надо платить, и за помощь надо платить, и за отзыв на молитвы надо платить. Вам об этом не говорят, но это не значит, что этого не так. И как только вы хотите перейти в другую систему, вам естественно что? Выставляют счет. Это нормально? Конечно, нормально, особенно для религии земледельцев и купцов. Безусловно, выставляют счет, и пока вы по этому счету не рассчитаетесь, соответственно, вас никто не будет выпускать. Сначала начинается Паника, потом мелкие неприятности, потом крупные неприятности, и чем выше задолженность, тем в большей степени такие неприятности у человека возникают. Таким образом рассчитайтесь по долгам и будете абсолютно свободны, никто вас насильно совершенно держать в какой-либо системе не собирается. Поэтому, если вы столкнулись с такими проблемами, стоит задуматься о наличии своей собственной задолженности, это важно не только для вас, это важно еще и для вашего дальнейшего постижения рун, потому что если вы так честно относитесь к своим предыдущим покровителям, значит ваши новые силы, которые будут вас поддерживать, они точно также будут видеть вас, что вы человек порядочный, что вы не уходите хлопнув дверью, не рассчитавшись по долгам, это нормально. Это нормально. Но такие случаи, надо сказать, бывают крайне редко. Действительно, редко бывают, но редко. Обычно обычный крещенный в детстве человек прекрасно совмещает рунику без особых последствий для себя. Если, на нем, если он не, скажем так, не, приходи, не, не проходил соответствующие обряды, там, например, там, венчание, причащение, еще чего-то, да, то есть он не имеет на себе печати, то... В принципе ничего страшного не произойдет, очень редко так бывает, но если он все эти обряды приходил, если он соблюдал ритуалистику, если он имеет определенного рода задолженности, большое количество печатей на себе, то тогда вполне вероятно его просто не выпустят. Сегодняшний день все покажет, если вы сегодня и завтра проснетесь с состоянием, что у вас наступил день рождения наконец-то, что у вас вливается новый поток силы и вероятность того, что неожиданности этого мира теперь будут исключительно к вам лицом, а не боком, то это значит, что у вас все в порядке. Но если ситуация будет обратная, если вы проснетесь в состоянии покойника с пониманием, что все, Жизнь закончилась не мила и отныне э, любое дальнейшее существование теряет смысл, это будет говорить о том, что система взяла вас под контроль. И вам нужно очень хорошо подумать о своей собственной задолженности. Вопросы долгов вообще очень серьезные вопросы, мы с вами на занятиях будем их обсуждать. И что такое долги, и откуда они берутся, и как их гасить, как правильно их гасить, как соразмерно, скажем так, задолженности их гасить, потому что все это магические законы, они присутствуют в этом мире, а незнание закона, как мы с вами знаем, не освобождает.